Срочное сообщение из Красноярска У нас прошел ливень 12 баллов ливень? У нас протекла немножко крыша немножко? Ну немножко У нас тут теперь мокрый ковер Мокрая дверь Все мокрое Промокли спички Промокли э, штуки для отгонения комаров Вот О, здесь подоконник еще? почти весь в воде там тоже вода потекла. Мокрое крыльцо. Да, Муся? Наши кроссовки немного намокли. Слава богу, успели спасти. Сейчас покажу картошку. Все еще немножко накрапывает. Что вы можете сказать насчет дождя? Сами спрятались. Вот тут коврики помыли. Ти моя Что за сообщение? Я пытаюсь найти сланцы. О, у меня помыли сланцы прямо сюда. Иди сюда. Вот я Ой, бедные росточки, их затопило, бедняжечки наши. На картошке лужи, наверное, не видно. Ну, вон там. Картошечка сразу тут подросла. Мы тут ягодку собирали. Что-то там эту скотерку снесло немножко. Ну, даже держалка для огурцов поменяла цвет. Этот вообще насквозь мокрый. Ну что? Ну дождик дождиком. Обычный среднестатистический дождик. У нас такого вообще никогда не было. Ведро полное, хотя было пустое. Тазик тоже. Здесь вот капает. Сейчас идем к качели. У нас там после каждого дождя... Ой, я здесь работала. Обрывали вот эти штучки от растений. Ледяная! Озеро! Ой, у нас вот... Не смахивай, не смахивай! Вот, кажется, потоп. Ледяная. Бабушка, Тут смотри, стол наш... на качельках. Наши столики. Озеро! Ага. Наклони, Тань. Нет, Тань, они... можно и не так. Таня, наклони красико скачели вот так. Да нет, ну не так. И теперь поправляй. Молодец. Там просто глазастый боч. Че, вот здесь я подергала грядочку, теперь чистенько. Вот тут тоже немножко подергала, но тут опять отросло. Вот тут мы сделали, подергали грядочку. Ой, тут бедную клубничку аж затопила, Я ее тоже обдергивала. Все. Вот здесь я все вилами поработала. Теперь у бабушки здесь тропиночка. Сейчас покажу еще. Вот у бабушки здесь, я так называю, клумба для всяких овощей. Овощная клумба, вот. И сейчас покажу, покажу. Я тут сама все выдергивала. Хорошо.